Всем привет! Очередной обзор AirDrop, который проходит на бирже EOBIT. Здесь мы заработаем монету FastDollar, выполняя простые задания. У каждого задания есть свое описание. Нажимаем кнопку выполнить, переходим на страницу самого задания, где будет его подробная инструкция. Что необходимо сделать, сюда подаем отчет и нажимаем обязательно проверить и получить. По заданиям депозит, трейд своп, фарминг, 10 дайсов, снимал отдельное видео, ссылки в описании. Единственное изменение, трейд своп я делаю на 10 копеек. Биржа это устраивает, 10 копеек проходит, ни одного отклоненного нет. Давайте я покажу. Заходим в дефи. Я выбираю пару, есть рубль. 10 копеек. Обмен совершен. Когда тут у меня накапливается большая сумма. Корректирую Приблизительно к 10 копейкам. И свапаю обратно. Но уже на следующий день. И теперь обмен. Валютная пара. Рубль трон. Сумма 01 TRX. Выбираем. Купить. Или тут продать после того как все выполнили переходим во вкладку airdrop и прожимаем кнопку проверить и получить twitter вк не работает остался facebook у кого есть аккаунт и работает переходите размещайте посты содержание поста на странице самого задания делаем проверку Других участников, каждое проверенное задание другого пользователя приносит нам 100 монет. По 12 в день можно выполнять 1200 токенов дополнительно. Выполняем задание, копия монеты, ждем старт торгов. На этом у меня все. Всем пока.